планируя свой летний отдых, у нас часто в Турбанжур спрашивают, куда же поехать, кроме Турции летом? Ну, на самом деле, Турцию мы любим, да, но тем не менее, хочется все-таки какого-то отдыха, не только пляжного, матрасного, без нескончаемого, просто all-inclusive, вот, и потому, поэтому мы будем сегодня говорить о Италии, тем более Турция перешла на евро, и что тоже, скажем, можно более актуально сравнить ее по стоимости и по предложениям. Меня зовут Ля Цыганок, я руководитель агентства ТурБанжур, И сегодня выбрали мы Италию, потому что посмотрели, в прошлом году Италия набрала, скажем так, активных оборотов, увеличилась в объемах посещаемости украинскими туристами, потому что добавились новые чартеры. И сегодня у нас в студии в гостях туроператор Тест Тур Лика Шелохвост. Ликачка, здравствуйте. Здравствуйте. Лика у нас... Супер спец, скажем так, в Италии. Мы сейчас Спасибо. все узнаем об Атретическом побережье. Вот но... У нас в гостях сегодня мы приглашали также Андрей и Александр. Утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а если у вас возникают вопросы, обязательно их пишите. Я слежу за чатами. У нас сегодня такое уже обеденное время: Итальянская сиеста, скажем, формат вино, пицца и, конечно же, конечно же, пробуем, пробуем на вкус Италию прямо сейчас. Но у нас также будет розыгрыш итальянского вина, поэтому будьте внимательны, и будут вопросы от Лики. Будем разыгрывать. Вино. Вот, ну, лика вам слово. Почему вот. же все-таки да Италию стоит выбрать? Спасибо, Лена. Почему Италия? Ну, потому что это не нами придумано. Это уже много веков Италия лидера спроса на туристическом рынке. И еще э, молодежь Англии аристократическая в 18 и 19 веках, когда заканчивала свое образование, обязательно совершала тур по Европе и обязательно проезжала всю Италию. Потому mm -hmm. что это родина Ренессанса, это масса архитектурных исторических памятников. Ну, то есть Италию нужно посетить обязательно. Так думала молодежь Англии в XIX веке. Мы с ней абсолютно согласны. А в веке XXI почему Италия привлекает? Да потому что в этой стране есть вообще всю... Чего хочется человеку в принципе от путешествия на любой вкус. Великолепные а, пейзажи, и они очень разные. Есть и горы, и холмы, а море не одно, целых пять. Представляете, какой выбор в грандиозные пляжи? Они абсолютно разные по покрытию: там песок, галька, бухты на скалах, сарендах, где стоит и так далее. Потом но кухня, итальянская кухня не нуждается в продуктах, вино итальянская, мода и так далее. А вот поэтому, собственно, после того, как у нас были отменены визы для въезда в Италию, это совершенно нормально, естественно, правильно, то, что у нас увеличился интерес именно к этой стране. И, разумеется, туристическая компания, Тестурт, наша компания отреагировала тут же и... А вот уже второе лето подряд мы оставим а, свой чартерный перелет из Киева, из Борисполя а, в столицу региона Марки итальянского. Называется этот город Анкона. Вообще в Италии 20 регионов, каждый из них чудесно волшебен по-своему, но Марки, почему мы выбрали именно этот регион, потому что... Он у нас, извините, на нашем рынке был... я, я думаю, Элика, то немножко вина. <связывая> да, да, <связывая> да. Вот да. мы итальянское Да, да, предлагаем всем, да, за давайте. За прекрасную Италию. <связывая> <связывая> да, да, за Италию. <связывая> на что я хочу обратить внимание. Регион Марки вообще был никому неизвестен. Как-то очень мало о нем говорили, да? А это самый аутентичный регион Ит Италии. Вот если хочется прикоснуться к, жити, к жизни итальянцев, посмотреть все эти массу маленьких средневековых городочков, поесть как итальянцы, посмотреть, как они живут, это сюда. Значит, что касается перелетов. Мы летаем все лето, по субботам, из Борисполя в Анконо. Особое внимание я обращаю на то, как удобно рассчитан этот перелет. Во-первых, лететь всего лишь 2,5 часа, 2 часа 30-40 минут. Это очень, очень удобно при а, передвижении с детками, да, не успевают малыши устать. Во-вторых, я особое внимание обращаю на расписание а, вылета из Борисполя в 12 часов 15 минут. Это значит, что не только киевляне спокойно успевают добраться в Борисполь, да, но и жители вообще других регионов Украины, можно воспользоваться ночными переездами спокойно добраться. А обратный прилет в Киеве, самолет приземляется из омгона в 19 часов, что тоже удобно. И э, такой перелет, он позволяет наиболее эффективно использовать время именно в Италии. Прилетели, тут же добрались до отеля и сразу получили ключи от номера, что очень удобно. Ну, Она, кстати, да, да вот это, так, это важный Это момент. очень важно, потому что с одной стороны очень часто просят, а можно в 6 утра, можно пораньше, с одной стороны, но с другой стороны ты приезжаешь просто с больной головой, вся ночь, угу. вот в ну, каких-то да, переездах да. получается, вот такая голова, ты приезжаешь, не знаешь, куда свои дети Вещи, да, угу. то есть получается... Да, да. да. Иди, всего, да и на обратном пути очень важно, вылет в 14.50 из Ингона в Киеве, это значит, что совершенно спокойно, можно выспаться, позавтракать, спокойно собрать вещи, Сходить сдать ключики от номера и уехать в аэропорт. Попрощаются, смотрим, сказать я к тебе вернусь. Да. Еще я подчеркиваю, что мы сотрудничаем по перелетам с нашим давним партнером авиакомпании «Роза Ветров». Я хочу их очень похвалить и сказать большое спасибо, потому что они нас не подводят и все рейсы выполняются вот по итогам прошлого года вовремя. Ну, то есть у нас нет никаких Пытались, какие стоят в турбизнесе. Вот поэтому я и обращаю внимание на то, что розовый работает классно. Спасибо, Рим. Uh -huh. И под этот перелет... Почему мы выбрали именно сюда? Почему именно Адриатическое побережье? Я упоминала, что Италия 5 морей, да, и выбор грандиозный mm, да. пляжи. Но почему все-таки Адриатическое побережье? Потому что очень удобно расположено в середине Сапожка. Отсюда очень удобно добираться до любой интересной точки Италии, Потому что, разумеется, mm. уж если ты приехал на отдых в Италию, то просто полежать на пляже, ну, это будет скучно, да. Конечно, хочется и Флоренцию, и Венецию, и Рим, и Сан-Марина и так далее. Потом то, что немаловажно для нас, там э, очень э, демократичная цена. То есть можно, конечно, выбрать Сардинию для отдыха. На в Сицилию можно попасть, наверное, в, да, в этот период. Да, но если посмотреть э, по спросу... Вот, что нам попросили? уже звонят. Это нам уже третьим по телефону. То есть очень хорошая, приятная цена. Во-вторых, то есть уже в третьих, да, там именно на этом побережье находится наш офис, тесторы, там наши сотрудники, что тоже очень важно, потому что все время держит руку на пульсе, да, ну, то есть, да. А, в контакте с клиентами. Грандиозный выбор аутлетов, шопинг отличный и так далее. И под этот перелет мы предлагаем отдых не в одном регионе, а в целых двух. Обычно на слуху у всех курорт три мини. Да. Сейчас перед эфиром mm -hmm. говорили, у меня спросили, Риммини? Нет, не только Риммини, у всех на слуху времени. Это, безусловно, классный курорт, но мы, во-первых, мы столкнулись с тем, что многие люди уже отдыхали в Риммини, и хочется еще куда-то, mm -hmm. да? да? А, да, а во-вторых, далеко не всем времени подойдет, потому что это очень большой курорт, очень э, с большим количеством отдыхающих, поэтому э, э, Риммини находится в регионе Эмилия-Романия. Кстати, у нас одна из пицц. Я предлагаю попробовать Эмилия Романи. Я специально заказала. Спасибо, я, я не смогла удержаться. Думаю, это точно то, что нам нужно. Так что, пожалуйста, да. да, да. Знаете, про Эмилию Романи надо говорить под пиццей Эмилия Романи. Да. Нет, нет. А, но а, возрос спрос к Италии, возрос спрос именно да. к этому, этому побережью, да, и мы обратили внимание на регион еще Марки, который вообще у нас неизвестен был на рынке. Сюда, ну, так сказать, с постсоветского пространства люди не приезжали на отдых. Так сложилось исторически, что там отдыхают сами итальянцы, они знают, где отдыхать, и отдыхают европейцы. И подчеркиваю, что мы туда поставили нашу компанию а поставила вылеты из Украины и из стран Прибалтики. Mm -hmm. То есть вот только прибалтицы mm -hmm. и украинцы. Мне да. кажется, то место, где любят сами отдыхать, ну вот если мы говорим о Италии, да. любят итальянцы, это обо это... многом говорит, обо многом говорит да. действительно. Да. И в двух словах, вот посмотрите, пожалуйста, разумеется, у многих наших слушателей сразу возникает вопрос, а сколько же это стоит, почему вы говорите демократичная цена, а сколько это реальных цифр. Вот здесь я прямо обращаю ваше внимание, это минимальная стоимость на двух человек на семь ночей с перелетом, с трансферами, с медицинской страховкой и так далее, стартуют цены от 670 евро за двоих, за семь ночей. Мне кажется, это очень классно. Ну, цены на самом деле хорошие, да, и да. вот мне хочется сказать, что мы с Ликой едем в рекламный тур mm -hmm. в Италию, да, я уже не дождусь, когда это будет, но вот цены подтверждаю, потому что лично себе для своей семьи тоже забронировала на конец июня, вот, то есть тоже, ну, если мы говорим о два человека, то тоже где-то такая же стоимость, но плюс, конечно, ребенок, это будет чуть выше цена, потому будем проверять не только... Спасибо за доверие. Лёна. Да, да. Инспектировать отели... Ну, я буду еще, да, как бы дополнительно инспектировать для себя и для клиентов наших отелей в Италии. Ну, и плюс проверять, что же, как же отдыхать с детками. Вот то, что мы тоже сегодня обязательно, обязательно поговорим. То есть говорим. отдельно, да, разберем. И на что я еще хочу здесь обратить внимание особое. Как правило, когда приезжают на отдых люди, да, то размещение ображивания предполагается в отелях. А вот чем интересен вот этот регион, а, и именно регион марки это то, что там есть большой выбор клубных отелей. Это угу. большая территория зеленая. А размещение в бунгало в таких домиках, да, обязательно анимация, обязательно занимаются с детьми, развлечения для взрослых, вечерние шоу-программы и так далее. Но самое главное: вот в этих домиках, в этих бунгала. есть несколько комнат, есть номера с несколькими спальнями и обязательно в каждом номере есть оборудованная кухня. Так это уже номер фэмили или стандарт? Нет. Standard. Это просто вот да. И э, на э, территории этого клубного отеля обязательно есть продуктовый супермаркет. Это безумно удобно, если Конечно. едешь на отдых с детворой. Да, и есть возможность выбирать. То есть каждый человек сам для себя решает. То ли самостоятельно готовить оборудованную кухню в номерах. Mm -hmm. Или если не хочется уделять этому время, а, то есть возможность забронировать yeah. там на, завтрак, на завтраках, на завтрак. Может ужина. быть завтрак, Это либо далее. завтрак ужин. Да. Да. То есть представьте, насколько увеличивается время. Э, варианта отдыха, да, и это очень удобно для отдыха с, а, а, для больших семей и для компании друзей. И в Европе редко встречается, когда есть двух комнат. Мне кажется, это всегда как бы ну, проблематично. То есть больше всегда, ну, как бы family или их нету, или их очень мало. То есть здесь, в принципе, вы говорите, стандарт. То есть, да, и он может быть не с, не с одной Ну, не стандарт, наверное, это как апартаменты. Они да, немножко по-другому. Да. В любое агентство, если обратиться, да, и у нас на сайте, мы четко подробно называем по каждому номеру. Они по-разному называются. Ну, в общем-то, да, в стандарте в любых номерах есть кухня в комментариях. не а просто на сніданках поїхать и без сніданков. У а, політики, ну, всередньо. Ой, нет, здесь нужно по конкретному отелю смотреть. Конкретному. Да, ну, кстати, я, я, угу. Чтобы вас не запутать, просто здесь нужно выбирать отель, который вам по душе, и быстро mm -hmm. посмотреть точно. Ну, я вот, кстати, сравнила для себя, когда выбирала завтрак или завтрак ужина, потому что с ребенком, в принципе, мы не рассматривали без питания вообще, то действительно разные отели была mm -hmm. очень существенная разница. Mm -hmm. То есть, какой-то отель может быть, ну, вот мы посмотрели, например, там 50 евро на неделю, как mm -hmm. бы, ну, заплатить за ужин, и было ну довольно-таки выгодно. А какой-то mm -hmm. отель был уже, например, там 80. 80, или 100, или 100 чем-то разница. И тут ты уже подумаешь, стоит ли тебе в этом отеле брать ужины или нет, получается. Вот потому, действительно, зависит от отеля, получается. И еще очень важная история. В последнее время у нас все больше людей предпочитают проживать не в отелях вообще. А все больше и больше к нам запросов приходит по поводу, ну, грубо говоря, квартиры, хорошая, большой комфортабельная квартиры у моря, у пляжа. На побережье, да. ну да. Чтобы Это не было апартаменты. никого. Да, апартаменты. Так вот, а вот в этом регионе тоже есть много апартаментов. Есть апартаменты, которые стоят прямо на пляже, но вообще великолепно. То есть, если человек хочет отдохнуть уединенно, да, чтобы не было никакой суеты вокруг, вот тоже великолепный вариант. Как вариант, да. Mm -hmm. А еще вопрос такой, дробить пребывание в отпуске там 10 дней, например, потому что не каждый хочет 6-7 дней, кто-то хочет 10-2 недели. Это но есть такое возможность? Сейчас, сейчас мы поставили наши перелеты только по субботам, следовательно, вот а, Выстроиться, бронировать можно на 7 или на 14, значит. Ага. Посмотрим на спрос еще в этом году, и если наши соотечественники <с нас <с поддержат, <с то в следующем году то есть мы на 14, будем 14 свободно можно, да. короче, понятно. И буквально два слова о том, чем идеаты регионы. Я напомню, два региона мы предлагаем, огромный выбор курортов. А вот марки, о которых я сказала, которые на, а, а, у нас в стране не знали, да? м, а, в общем-то, туристический слоган, не наша рекламная придумка, а официальный слоган этого региона. Марки, вся Италия в одном регионе. Потому что все, что любого путешественника привлекает в Италию, в марке есть. Вот если сейчас просто пофантазировать, вот почему интересует Италия? Красивые виды, да? а, ласковое море. Кухня изумительная, шоппинг, произведение искусства, средневековые деревушки, города и так, далее, и так далее, экскурсия. Вот все это здесь есть. Особое внимание я обращаю вот на какую вещь. Именно в марке производится практически вся итальянская область. Поэтому модников, особенно женщин и мужчин, конечно, тоже мы сюда при, ä, приглашаем, начиная от самых демократических линеек, да, вот недорогая обувь, а заканчивая вот ручной работой, это по сути, Карла по Папа Римский, свои туфли шьет в марке. Вот так мне хотелось до Голливуда. И еще на что хочу обратить внимание, это уже применительно код отдыху, Это очень важно, прямо очень важно. На всех европейских курортах, не только в Италии, а практически везде в Европе, пользование пляжами бесплатно, а пляжный сервис зонтики или за дополнительную плату. Стоимость одного сета, сет это зонтика два два лежачка. Да? В зависимости от а, сезона, в зависимости от того, как этот пляж оборудован и так далее, но в среднем, я сейчас называю цены, колеблется примерно от 10 евро за день. Один зонтик, два лежечка И а, там в пик сезона на каких-то таких а, больших пляжах комфортабельных может доходить до 30 евро. Да. Поэтому мы понимаем, насколько это важно для наших клиентов. Мы очень, очень старались подготовить приятный а, продукт. Да. Мы, а, в марке не исключение, но просто мы очень серьезно поработали при составлении контрактов с отелями. Мы очень постарались, чтобы в наши контракты пляжный сервис был включен. На это я обращаю прямо особое внимание. Это, это очень экономия, особое да, внимание. Да. Потому что мы... Да. Вы... Ну, на самом деле, многие уже туристы и привыкли к тому, что Европа – это все-таки ну, пляж платный, но, тем не менее, после Турции и Египта, когда это идут включены, зонтики жезлонки все-таки не очень удобно, ну как это, доплачивать или без, без зонтика-жезлонга, вот это просто фишечка такая, мне кажется, такая вишенка на торт, ну, то есть очень Здесь классно. есть небольшой моментик, это слишком важный нюанс, я обязательно да, обращу да. на него внимание. Нам не удалось с на отели частные, нам приходилось работать вручную ручную с каждым отелем, нам не Достичь автоматически. Едешь в марке, значит, получаешь пляжный отдав. В какой-то отель нам пошел навстречу, и для всех клиентов бесплатный сервис. Да. Какой-то отель решил, что если люди выбрали план питания mm -hmm. только завтраки, то нет, пляжный сервис за дополнительную плату. Mm -hmm. А mm -hmm. если Снегонок выбрали и завтрак и ужин, то они еще добавляют пляжный сервис. Диагонки. И все это в описании у нас, на нашем сайте есть. Но в целом всегда есть возможность а, сразу приобрести отдых с включенным бич-сервисом. Есть буквально пара отелей, где не получилось, но они очень хорошие, симпатичные, маленькие такие семейные отельчики. Мы их взяли в работу, но рядом с этим отелем есть бесплатный пляж. Что такое бесплатный пляж по-итальянски? Сами итальянцы их обожают. Это просто чистый кусок берега, который убирается, приводится в порядок и так далее. Но на нем нет лежаков и зонтиков. приходится со своими полотенечками и так далее. Да. Вот. Ну, муниципальные есть, пляжи, да? там? Все пляжи муниципальные. Городские муниципальные. Вообще все пляжи принадлежат государству. Ну, и... то есть информация-то есть на сайте, на сайте есть у компании Тест и менеджеры Турбанжур тоже, конечно же, эту информацию знают, и обязательно при выборе отеля это подскажут. У нас, возможно, перейдем уже к следующему, сделала небольшую паузу, такой какой-то, давайте, чем мы сможем это Я буквально да. два слова еще, я просто хочу сказать, что здесь удивительная природа, национальные парки, заповедники, сосновый дух и совершенно изумительный берег, и бухты, и галечные и песчаные пляжа, и так далее. И э, огромный выбор э, курортов, он просто грандиозный, на любой вкус, с любым пляжем. И еще один э, регион, Эмилия Романи, вот где Ремини находится, uh -huh. чудесный, да он от марки отличается тем, что он более... Э, если марки более аутентичны, спокойны, вот, прикоснуться к итальянской жизни, не торопясь по попробовать вкусное вино mm -hmm. купить, то Эмилия Романия это вот такой, э, жизнь. да, кипящая Движай. жизнь, много парков развлечения, дискотеки замовы, какие, и так далее и, так далее. и вот все это обилие курортов в двух регионах мы предлагаем с перелетом в Анкону. И э, я хочу обратить внимание на полезные сайты. Я очень надеюсь, что нашим клиентам понравится э, вот эти курорты. И если захочется более подробно познакомиться, обратите внимание на сайт Ancona.com.ua. Мы его специально создали для того, чтобы быстро из этого обилия грандиозного курортов и э, отелей подобрать быстро, буквально за две минуты, оптимальный отель для себя. По фильтрам нажимаешь, отель на первой линии с расширенным планом питания, с включенными напитками, с включенным бичсо с детьми и вам выдают список отелей. И еще один сайт мы подготовили, Lemarke.org, который посвящен а, именно этому региону, на котором мы дали развернутую информацию об этом регионе. Пожалуйста, заходите, смотрите, любуйтесь и приглашаем вас сюда. Ну, мы перейдем на небольшую паузу, для тех, у кого возникли уже вопросы, обязательно пишите их нам в прямой эфир в Фейсбуке, мы на них обязательно ответим на ваши вопросы. Ну а кто уже скажем... Захотел в Италию прямо, прямо сейчас, обязательно звоните нам по номеру телефона или оставляйте заявочки, и мы встретимся буквально через одну минутку и будем говорить о детском отдыхе в Италии. с детками в Италии, какая же там ждет анимация, если она там, куда с ними пойти, какие пляжи. Мне кажется, эти все вопросы возникают у мам. Я такая же мама, у которой тоже всегда такие вопросы возникают. путешествуя со своей дочкой с половиной месяцев. Но уже на европейские курорты мы поехали в с половиной года. Это была Испания, это были и экскурсии, и пляжи. То есть можно совмещать, оказывается, с детками не только пассивный пляжный отдых, но и активный. Но вы знаете, когда я собралась ехать в Италию, и вот я так рассказываю, про Испанию, про Испанию, мне говорят, Лена, ты еще не была в Италии. Так вот, я вас приглашаю в Италию вместе со мной, с детками, всей семьей. Меня зовут Лена Цыганок, я руководитель агентства Тур Банжур, мы продолжаем наш эфир, мы говорим о Италии. У нас такая сиеста по-итальянски у нас в студии туроператор Тестурлика Лика. Лика Шелохво, здравствуйте еще здравствуйте, раз Здравствуйте И наши гости, туристы, путешественники Андрей и Александр Добрый день Добрый. Ну мы, скажем так, и обедаем, у нас сиеста и, скажем, общаемся о Италии И у нас Бог сейчас как раз о детском отдыхе, ну действительно, что там ждет с детками в Италии Так, и я сегодня уже упомянула о том, что, во-первых, лететь удобно с детками, да, не успевают, да. они не устать Два с половиной часа и самое главное теперь, какие условия там есть на месте. Напомню, два региона, Эмилия-Романия и Марки. Эмилия-Романия – это широкие песчаные пляжи. Обращаю внимание, что там пологи, мягкий вход в воду. Идеально для отдыха, с дворой. Поэтому, у -у -у. собственно, в Марке, в регионе, который южнее, есть и вот точно такие песчаные пляжи, где не у байка, с детками. И есть галька, а? куда с детками уже нужно аккуратно да, посмотреть, может быть, взять специально тапочки для купания и так далее выбор грандиозный пляжи на пляжах песчаных вот там где отдыхают много семей с детьми обязательно предусмотрены зоны для детворы прямо на пляже прямо оборудованы детские площадки какие-то батуты могут стоять домики игрушечные игрушки для детворы совочки мячики и так далее ну то есть малышам есть чем заняться а в регионе Марки, напомню, есть большой выбор клубных отелей. А в клубных отелях есть специальная анимация для деток. Детские здесь не клубы. просто пляжи, да, которые оборудованы для малышей, а здесь прямо малышами занимаются в течение всего дня. То есть прямо анимация в полноценном смысле, как мы привыкли. То есть если а, они, ну вот это... поскольку наши многие а, туристы, а, конечно, отдыхали в Турции, да, то это соизмеримо с клубными отелями в Турции, вот как это происходит. Есть специальная команда аниматоров, да. которые а, занимаются и какими-то водными развлечениями в бассейнах, и на пляже, что это придумывают, и вечером какие-то вот танцы с малышами, специальная детская дискотека и так далее. Ну, то есть э, ребятами занимаются. Кстати, я вот вспомнила, по-моему, в Турции mm -hmm. или в Египте есть некоторых отелей действительно, вот больше даже в Египте прям отдельная а, и, ну, и анимация для итальянцев, где много отдыхают, потому они, ну, действительно могут, да, скажем, да, да, вот да. это как вот раз... они принесли эту свою культуру. Культуру, mm -hmm. да, потому что, ну, иногда бывает, что говорят, евро, европейцы отдыхают, ну, скажем так, более такой релакс-формат, там, посидеть в ресторанчике, то есть, да, как-то там посидеть на пляже же кинут сюда вот какой-то mm -hmm. активной анимации им не нужно, то как раз вот в Италии <laughs> не, не тот, не тот вариант, и здесь есть анимация. А анимация англомовна, молна э, итальянно-молна -мол а, Ну, понятно, что на итальянском языке <laughs> все говорят. Только, а, в, основном, а в основном английский язык, безусловно, но, я, знаете, я вам скажу, я это наблюдала не раз, неважно на каком языке, проходят это анимация. Обиды, Детки да. Общение, говорят на своем международном языке. Вот у кого -то точно никогда не возникает проблем общения, это у малышей. <laughs> Они друг друга понимают отлично, если им весело, здорово и интересно. И еще на что я хочу обратить внимание. В Эмиле-Романе, в регионе, который по север. Огромное количество парков развлечений, которые, конечно, обожают детвора. Это и водные парки развлечений, там аквариумы, аква -эм, аквапарки, да, и э, есть такие э, прямо парки аттракционов и так далее. То есть вот если уже чуть постарше а вот ему хочется совместить, да, и пляж, и ещё по каким-то аттракционам, знаменитам, то вот, пожалуйста, на курорты Эмилия Романи. И... Вот я хочу по поводу этих парков развлечений пару слов сказать. Парк аттракционов Миробиландия, Биландия в Имели Аромания на Севере. Это вообще один из самых крупных парков развлечений в Европе. Масса аттракционов, американские горки и так далее, и так далее. В Риме есть чудесный парк, который не только дети любят, но и взрослые обожают сюда приходить. Италия в миниатюре, где прямо маленькая уменьшенная копия самых главных архитекторов, но не только итальянских, а европейских еще есть другие. Ну, как вы понимаете, фотографии здесь потрясающие получаются. Для совсем малышей, которые обожают мультяшки, да, есть специальный такой парк, который называется Феобиландия. Там просто ожили сказочные герои. Вот там и на паровозе, как и, ну, в общем, белоснежка. Да, самый, самый класс. И масса водных парков развлечений, вот я хочу вам показать, аквапарк в с массой горок, да. И есть тематический парк такой аквариум, где можно понаблюдать за жителями океанов. вот, Ну, в общем, выбор грандиозный. Поэтому с детками на Адриатическом побережье Италии не только ехать можно, но и нужно. нужно. Просто нужно поработать, подобрать. Что вот, э, конкретно для этой семьи подходит? Можно выбрать просто отель, который стоит рядом с песчаным берегом, э, где есть э, все удобства для малышей на пляже да, И больше, в сущности, ничего не надо. Да, например, э, рядом к, э, парк развлечений, и все, этого достаточно. А другой семье может быть, больше подойдет проживание в клубном отеле. Помните, я вот говорила, Бунгало. где готовить можно самостоятельно, да. где анимация У -у -у. есть и так, далее, и так далее. То есть выбор очень большой. Поэтому э, не сбрасывайте, пожалуйста, со счетов, дорогие наши туристы, э эту э -это, э -это страну, э этот регион, э -это, когда вы думаете о отдыхе с малышами. Ну, на самом деле... <с <с да, Итальянцы да. очень любят детей. Вот это нужно сказать. Итальянцы очень любят детей. Они с ними возятся, они обязательно потискуют, поцелуют, и угостят чем-то и так далее. Ну, а они дети Они настолько открыты тоже. для детворы, поэтому тем более в Италию с детками нужно. Тем более, ну и, э, скажем, я уже, если честно, жду, не дождусь, когда, когда я поеду в Италию. У нас тут прям взрывается уже э, звонок, вот у нас Ой. будет всего одна минутка паузы. Вот, если вы уже вдруг решили ехать в Италию вместе со своей семьей, обязательно обращайтесь в турбанжур. мы подберем тот вариант, который нужен для вас, то есть учтем все ваши пожелания, возраст ваших деток и буквально через одну минутку вернемся к вам. В Италии вас ждет не только пляжный отдых. Мне кажется, приехать в Италию и просто лежать на пляже просто, просто преступление и не получится, говорят эксперты. Меня зовут Вина Цыганок, я руководитель агентства Банжур и у меня супер эксперт сегодня, туроператор тест Лика Шелохос. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. у нас такая продолжается итальянская сиеста, у нас итальянское вино, итальянская пицца и гости, которым интересно узнать об Италии. Александр и Андрей. Добрый день. Добрый день. Чем заняться в Италии, кроме моря? Да? По экскурсии. Промор... Погодите. Погодите. Кроме экскурсии. экскурсия это вообще... Это абсолютно итальянский. Это мы все поговорим, да. Ну для экскурсии. Прежде всего, молодежь. Огромное количество ночных клубов, дискотек, бич-пати, ну то есть веселье грандиозное, времени. В первый кон июля проводится летний фестиваль, они его называют сами итальянцы, «Летний Новый год». Какие даты? 6 июля в этом году, угу. вот это, три дня подряд. А, это все побережье в розовом цвете. Розовые фейерверки, розовая вода в фонтанах, розовая пицца. А, Которые туристы это все подхватывают в розовых париках с розовыми шариками. Большое Спасибо. количество, количество каких-то спонтанных концертов. Приезжают звезды эстрады. Обращая внимание, они выступают бесплатно на пляже Риме. И все приходят отдыхающие. Да, то с такое веселье грандиозное. Это что касается Фениля Романи. В регионе Марфи. Проходят джазовые фестивали С нами, те что уже много лет туда приезжают Оно Прямо топовая джазовые исполнители со всего мира а На курорте Сенегале В стилистике а, Америки 40-х-50-х годов А владельцы ретро-автомобилей пригоняют в свои коллекции Открываются пункты проката а, одежды вот в этой стилистике Все подхватывают это с удовольствием Да, мы все с бантиками в этих расклешенных юбочках Да, и а, курорт превращается в грандиозный танцевальную концертную площадку. Все пляж, рок-н-ролл и так далее. Мне кажется, когда такая атмосфера, это вот просто, ну, не знаю, в два раза больше какие-то впечатления От отдыха, Конечно. потому что ты не просто, ну вот там на пляже или даже куда-то пошел или на какую-то экскурсию поехал, а когда ты попадаешь еще на такие действия, то совсем другие впечатления привозишь. Да. да, да. И это еще не все. Это только начало было. В марке в городе Пезера родился один из самых знаменитых оперных композиторов, Россини. И там уже много лет проводится это всемирно известный фестиваль куда приезжают первые лица, топовые исполнители в мире оперы. Классики. Это очень, очень весомое мероприятие. И поэтому любители оперы, меломанов, мы тоже с удовольствием приглашаем. И я очень рада сообщить, что в прошлом году у нас специально люди из Украины ехали. Мы там обязательно высылали, какие будут спектакли и так далее. Так что вот это -то событие тоже нельзя пропустить. Дальше. Еда. Как же говорить об Италии и не рассказать о кухня, да, которая не нуждается в рекламе, но тем не менее скажу два слова. В марке. Фишка в трюфеле. А, трюфеля, а, ну, як у нас варана козьма <смех> зи так а, в марке можно легко а, пасту с трюфелем, потому что очень много трюфеля в марке. Морепродукты, свежайшая рыба. А, и а, в Италии а, зародилось такое движение, которому, а, которое мне, например, очень нравится. Называется slow food. Это итальянский атлет фастфуду американскому. Не набегу быстро котлету, да, или mm съесть. -hmm. А никуда не торопясь, приятная компания, за красиво сервированным столом, правильное вино, из хорошо из правильных продуктов приготовленная еда, никуда не торопясь, любуюсь морем, слоу большевита красота Мне кажется, то чего нам здесь не хватает <с> киви в движении да вот. да, да это красота а, какие-то гастрономические фестивали постоянно проводятся да фестивали там ситифуд называется это вот один день импровизированно могут расцвет там какую-то кухню какого-то региона представить ну то есть одно из самых ярких от поездок в Италию это впечатление от итальянской кухни они точно будут яркими живого путешественника дальше я обращаю внимание на велопрогулки прямо специально это внимание вдоль адриатического побережья длинная длинная велодорожка да и многие отели предлагают на прокат велосипеда многие даже бесплатно предоставляют и поэтому передвижение на велосипедах вдоль моря на адриатическом побережье это э, ну, очень много. Э, это пользуется популярностью. Пользуется, и можно маршрут да. придумать свой, какой угодно. Это, это, это просто отлично. Но ну, на самом деле местами есть, где встречаются, да, вот такие. И даже ищешь, например, то есть ну, нету такой велодорожки, но ты ищешь, где можно взять велосипед на прокат. А здесь и, это да. очень развитое, режим большего благоприятствия. И даже то, что это именно возле моря, мне кажется, еще больше подкупают mm -hmm. из-за морской бриз, на велосипеде, красота. Дальше. Если уж мы заговорили о каких-то своих Шуток. Вот здесь максимум внимания. Это очень приятный сюрприз для наших а, а, любимых туристов. А мы, компания Tour, специально подготовили на русском языке аудио и предоставляем их нашим клиентам бесплатно. Мы предлагаем услуги а, рендокара, ну, потому что пытаемся соответствовать запросам. У нас очень много было запросов, когда хочется прилететь в Анкону, в аэропорту получить ключи от автомобиля, да, и вообще маршрут передвижения строить самостоятельно. Посмотрите эти достопримечательности не с экскурсоводом, а по своей программе. Но мы отлично понимаем, что в любом интересном городе обязательно все-таки хотелось бы, чтобы обратили внимание на ключевые точки. Поэтому мы записали аудиогиды на русском языке и предлагаем им тоже нашим клиентам. Вот Такое, а, да, вот, а, в как, а, вот. а в каком это виде получается? Ну вот, аудиогид это... А, это мы даем ссылочку на специальный сайт. То есть Ска скачивается приложение, да, и а, в, закачиваешь себе аудиогид, там карта, точки ключевые, ты передвигаешься по карте Тебе не нужно там уже с... Ты просто идешь Как GPS -навигатор, по... типа, Доходишь, да? доходишь mm -hmm. до определенной точки Пункт 1 Нажимаешь play на один mm -hmm. и слушаешь mm -hmm. Вот э, я на этом слайде Ларета показала да, ну, Например, доходишь до святой лестницы Нажимаешь и слушаешь чем знаменит, До апостольского дворца Послушал, что здесь происходит И вот э, такие аудиогиды мы приготовили По очень многим э, э, Достопримечательностям региона Марки Поэтому обращаем внимание на это. Но мы уже тоже планировали себе маршрут, свое путешествие. Так вот, какой у нас бонус ждет еще история по приезду, просто прекрасно. Ну, кроме того, шопинг. Шоппинг я уже упоминала, да, Италия это равно мода, это понятно. И на адреатическом побережье огромное количество аутлетов как одежды, так и обуви. Обувь марки. Одежда по всей Италии. Но не только одежда и обувь, разумеется, аксессуары и так далее. Ну, то есть всем модницам в Италию обязательно. Вот. Ну и экскурсии вот о Я бы хотела бы сказать еще по поводу покупок. Если что-то, не знаю, у меня опыт в Италии небольшой, всего один день это было в круизе в Савоне. То есть я вот уже влюбилась, как бы их захотела больше эти детали, да, но если говорить про покупки, вот тоже покупала украшения, просто бижутерия в Испании, вот, я столько получала комплиментов по ней, ну, потому что они какие-то такие, скажем, были не, э, ну, не такие, как у нас, не вот приливая. много, да, то есть, и вот они привлекают внимание, ну, не знаю, мужчины <laughs> на меня смотрят, может, не понимать, ну, Деника, вы меня точно понимаете, и ты хочешь прям наслаждения, вот ты точно помнишь, где ты их купила, то есть не просто где-то, когда-то забежала или в любимом магазине, а вот у тебя просто это такая память и атмосфера сфера, прям когда да, ты их одеваешь. художников. Вот сама картинка, вот это небо, вот это море, вот все, что ты видишь, понимаете? У итальянцев это в крови. Не зря Ренессанс зародился возрождением, Возрождении Не зря мы знаем именно Леонардо, Микеланджело да. и так далее, и так далее, и так далее. Mm. Да, у них это в крови. Они художественный вкус, это равно итальянец. Ну, есть, мне кажется, это любая вещь. Mm. Да, вот она будет, не знаю, всегда с тобой, вот, ну, скажем, такое добавлять тебе и изюминку и ощущение и приятные воспоминания. Вот. Ну и собственная экскурсия. По экскурсиям. Ну по экскурсиям мы сейчас, наверное, да, отдельно. Нет, я буквально два слова. Я просто быстро-быстро скажу, что вот я вам просто показываю все, много этих uh -huh. аутлетов, вот не останавливаясь. Вон как много всего. И для детлары аутлеты. Вот ну, в общем, uh -huh. на любой вкус. А что касается экскурсии, просто посмотрите на цены, потому что это очень популярный а, вопрос. А, Как-то задерживается немножко картинка. зато я туфельки как раз себе посмотрела. Очень-очень. Uh -huh. uh -huh. очень. uh -huh. uh -huh. И, И нам нас... следующий надо, да? Следующий слайд да. получается. Да, да, сейчас сейчас да, наши режиссеры уже... посмотрят, то есть что-то там у нас. А, а, я просто хочу сказать, что вот, вот нужен нам слайдик. Обратите внимание, мы создали специальный сайт Тес Экс куда можно войти и посмотреть не только по Италии. Мы предлагаем экскурсию, можно купить в онлайне, вот как мы покупаем, например, билет на поезд, да? mm -hmm. по себе, например, mm -hmm. оплачивая картой. Вот так можно зайти на этот сайт, выбрать любую экскурсию, оплатить картой и получить себе ваучер на эту экскурсию. Выбор по всему миру, по очень многим странам. Я сюда отобрала вот сейчас, те экскурсии далеко не все. Самая популярная, которую мы проводим из Адриатического побережья. Поездка в Сан-Марина. На территории Италии есть два независимых маленьких карликовых государства. Ватикан, Ватикан и, сан и сан марино Так вот, Сан-Марина это на Адриатическом побережье, в 25 километрах от времени Поэтому, ну, это сам Бог велел заехать сюда, в этот город. Где тоже классный шопинг, потому что независимое государство, другая налоговая политика. Без металлургия. Венеция, Флоренция, Рим, э -э, э -э, Урбина, Родина Рафаэля и так далее. Ну то есть список этих экскурсий грандиозный. Большой, да. вот. Я уже на самом деле сожалею, что неделю всего неделю, вот как говорил Александр, две недели. Это UH! тоже. Знаете, чем прекрасна Италия? То, что человек однажды, побывал в ней, обязательно вернется. Она влюбляет в себя. В нее не вернуться невозможно. Невозможно. Но действительно, она действительно такая да. многогранная. То есть там смотреть и смотреть, и посещать, mm -hmm. и посещать. Ну, а скажем, мы поговорили о развлечениях, да, то есть то, что немного поговорили о экскурсиях, но на самом деле можно спланировать себе экскурсионный маршрут заранее. О нем мы сейчас тоже поговорим. И вернемся к вам буквально через одну минутку. Ну, а если, если вы уже прямо сейчас решили, что вам нужно в Италию. Вот вы прям уже хотите ее попробовать, обязательно оставляйте ваши заявки и наш менеджер с вами свяжется.